Подведем итоги пройденного материала, мы должны были уже определиться, вы должны были уже определиться, какой терминал будете использовать, ну или по крайней мере сделать свой вывод, а дальше уже попробовать. И если у вас есть возможность использовать разные там приводы: э, Quick, MetaTrader, вы попробуете и уже потом поймете, что вам ближе, что вам удобнее. Если вы раньше не занимались скальпингом, у вас не будет такой же тяги, уже э, опыта на проработы, как у меня с терминалом Quick. Я уже просто привык к стакану, и мне очень сложно себя переучить, например, вот при помощи привода, правой-левой клавиши мыши, покупать-продавать. Для меня это сложно. Привычка дело страшное, поэтому я буду больше работать с квиком. Открываем счет для скальпинга. Я на это выделяю размер депозита 40 тысяч. Такой размер может практически любой себе позволить, но кто действительно решил этим заниматься скальпингом, вот меньше уже все-таки маловато. Хотя я говорил, можно и на 10 тысяч начать и получить свою порцию драйва и адреналина на 10 тысяч тысячах и еще и заработать самое главное сейчас вот у меня цель понять а сколько сейчас можно заработать скальпином как бы на своем примере поторговать посмотреть сколько я могу заработать сейчас в день конечно это будет не совсем правильный эксперимент потому что сейчас у меня опыта работы именно с рынком с текущим его достаточно но ну, его практически нет то что было 5-10 лет назад я уверен что сейчас будет все по другому я буду пробовать применять свои стратегии которые я применял раньше торговли по стакану мне интересно вспомнить понять и объяснить работают ли те принципы которые работали 5-10 лет назад очень интересный такой опыт потому что насколько я вижу что стратегии которые в какой-то момент уходят с рынка через несколько лет они опять возвращаются потому что вот цикличность рынка она и это закономерно на самом деле потому что если стратегию начинают все использовать, она действительно хорошая и прибыльная, то она становится менее успешной, менее прибыльной, потому что все работают одинаково. Тогда часть людей уходит, остаются только самые целеустремленные, самые опытные, и эта стратегия опять начинает лучше работать. Потом опять на нее возвращаются все остальные, стратегия начинает хуже работать. Вот эта цикличность, она присутствует, и я думаю, что она будет присутствовать всегда на биржевом рынке. Я буду использовать Quick и MetaTrader 5 и буду использовать различные стратегии, которые я знаю, какие-то не буду использовать, просто расскажу, что вот они существовали. Некоторые стратегии, с моей точки зрения, уже имеют такое больше историческое значение. Хотя, может быть, вам удастся их вдохнуть в них вторую жизнь и тоже на них научиться зарабатывать. Вы должны торговать лучше меня, то есть сколько я заработаю, вы должны научиться торговать лучше меня, потому что вы должны потратить на это больше времени. У меня, наверное, на каждую стратегию ну, получится буквально один-два дня. Я смогу с ней поработать за время написания курса. А вы должны уже потом выбрать для себя то, что вам вот какие вам стратегии больше подходят, какие вам ближе к темпераменту, например. И уже с ними более тщательно поработать, уже отточить все навыки, посмотреть инструменты, поэкспериментировать с инструментами понять на каких инструментах нужно какие выставлять стопы и профиты это очень важно и я когда буду вот сейчас торговать экспериментировать первые попытки и первый опыт я думаю что обязательно у меня будет неудачный то есть пока я притрусь к инструменту пока я войду в биржевой рынок у меня будут убытки у вас тоже должны быть убытки так не бывает что вот вы я вам рассказал какую-то сухую теорию а вы открыли терминал и начали изо дня в день прибыльно торговать это чудо, такого не случится. Вы начнете, скорее всего, торговать в убыток. Ну, может быть, один день случайно, один-два дня у вас получится прибыль. Вот это вот тоже очень опасный момент, если у вас первые два дня, три дня будет получаться. Главное, чтобы вы не почувствовали себя гуру рынка, что вы все понимаете. Рынок никто не понимает. Мы лишь можем реагировать на какие-то его сигналы, какие-то его действия, на какие-то ну, возникшие ситуации, формации на биржевом рынке, и зная, как на них в той или иной ситуации нужно правильно реагировать, можно из этого извлекать прибыль. Как я уже говорил, скальпинг – это отъем денег у других. Здесь будет прибыльный тот, кто лучше научится отнимать у другого. Я желаю вам всем успеха, пусть победит самый упорный и самый сильнейший. На этом данная глава заканчивается.